Довольно крупный вид клестов, длина его тела составляет от 16 до 18 сантиметров, окраска оперения идентична окраске оперения еловика, самцов красная, самок зеленовато-серая, молодых птиц с многочисленными пестринами. Отличительный признак клеста сосновика, это массивный клюв. Подклювье такое же толстое, как и надклювье, высота клюва и его длина примерно одинаковые, а вершина клюва тупая. Клюв специализируется на сосновых шишках, лёст сосновик живет в хвойных лесах с преобладанием сосен и питается семенами и почками хвойных деревьев, большое значение в пище клестов имеют также насекомые, мошки, мухи и их личинки. Гнездятся преимущественно в сосняках, гнезда строят на высоких соснах, чаще всего приступают к размножению в конце зимы и начале весны, когда лежит глубокий снег, это время совпадает с наибольшим обилием семян, ели и сосен. Гнездо строит самка в густых еловых ветвях, используя снаружи тонкие веточки и выстилая внутри мхом шерстью и перьями. В от трех до пяти голубоватых яиц, самка насиживает яйца в течение двух недель. После вылупления птенцы остаются в гнезде еще две недели. По прошествию этого срока молодые клесты становятся на крыло, но еще около месяца держатся возле родителей, пока их клювы не становятся крепкими, чтобы доставать из шишек семена поскольку клесты кормятся преимущественно хвойными семенами, а урожай бывает не каждый год, клесты в любое время года совершают перекочевки, покидая области с неурожаем шишек и собираются в большом количестве в урожайных местах.